Добрый день, пишет вам пятилетняя девочка, и я офигею. Вот реально у меня, у меня чувства эмоций после я проезда на этих лыжах. Я реально, я не понимаю, как они это делают, вот для меня это вообще загадка. Вот мне непонятно, как вот, вот я целый день катался, Это, это у меня последние лыжи в этой категории универсалов. Я целый день сегодня катался, думал, там вот эти получше, эти похуже, там эти то, эти все, эти там пятое, десятый. Только лишь благодаря своему опыту я не поставил там каким-то там лыжам там, десятки-девятки. И вот реально вот я знал, что будет вот этот вот герой. Он, он пришел. В общем, это просто, на мой взгляд, бомба. Это лыжи, которые могут все. При этом это они могут делать все в рамках универсальных лов. На говносклоне, извините за выражение. Потому что то, что сейчас было у меня под ногами, это было просто шлак-шит. Шит Shit happens. В общем, на этом shit happens, они, я не, я не знаю, за что, да, за что они там держатся, и как, я не знаю, да. Но они держатся так, что на них можно реально вваливать вообще, вот. Вот просто реально начинаешь поворот, и ты понимаешь, что это просто рельсы, как бы, да. Они валят, и все. При этом так, они едут, так, и ты хочешь поменьше, да? добавляешь, и они как бы раз, и, и поехали меньше. И вообще не вопрос. И все, и на выходе там раз, о. И отдача как надо, и все, а, а, а, а, в общем, короче, говоря, так хорошо мне давно не было вообще. Я не знаю, как эти лыжи будут на жестком склоне, вот я не знаю, вот, вот вообще, вот, вот у меня задача, как бы, да, я проехал, я делюсь, вот я этот позитив вам несу в нашем месте, а было очень фан. Я единственное, о чем пожалел на этих лыжах, то, что склончился склон. Что Потому что вообще все остальное, у меня вообще, вот, я, я ехал, у меня такое ощущение, что это какой-то другой склон. Он как-то стал то ли ровнее, то ли цеплеще, то ли мягче. Почему это был реальный really Но фан. Ноги у меня вообще не убились вообще. У меня вот такое ощущение, что второе дыхание проснулось, и хочу кататься еще. Это просто бомба, это бомба. И вот хочу еще. Вот все, что могу про них сказать, хочу еще. А, теперь давайте как бы конструктивно, эмоциональную часть откидываем. При всей вот этой э, Вау-вау, вью-пью-пью я однозначно понимаю, что это лыжи для тех, кто уже как бы может То есть если вы совсем, вот совсем, совсем, совсем новичок то вы, может быть, их даже никак не сможете разогнать на, даже на ту небольшую скорость, на которой они начинают работать Они э, не то, что там не работают не на скорости, но они особенно хороши на скорости а без скорости они работают, но ну, как бы без фана, вот, без этой искры божьей да? Но это тоже хорошо, то есть как бы, но если вы просто начинающий, то вот как бы никакого такого вау, фонтана не будет. Тогда вам как бы лучше взять действительно лыжи, которые направлены именно на короткий поворот. Эти лыжи на поворот средний и выше. Да, они вообще великолепны. То есть у меня было такое ощущение, вот я сейчас ехал по этой каше, у меня было такое ощущение, что я еду на хороших лыжах для гиганта, на отлично как бы, да, и все у меня хорошо. То есть вот такие рекомендации. Я бы советовал эти лыжи тем, кто уже катается, уже катается хорошо, катается в горах, там, где можно лыжи разгонять. При этом готов к каким-то быстрым контролю зажатость, то есть разогнался и где-то вылетел, например, там люди зажался, да? Потому что эти люди, эти лыжи будут вас провоцировать на разгон, но при этом будут давать зажиматься, контролировать скорость и получать полный драйв и фан То есть вот так Новичкам я бы советовал все-таки проложить какую-то прокладочку такую между этими экспертными и какими-то там совсем начальными, то есть каким-то другим начать в общем, вот так вот. Все, пойду по тысячу следующий может, будет такой фан. А если не будет, то возьму эти еще раз, Ну, потому что оно было очень кайфово. Ставьте лайки, заходите на все. Все, больше катать. Пока.